Всем привет! Вы на канале Мистер Дияс. С вами Дин. И мы сегодня будем готовить мой любимый суп. Этот суп готов из лапши и из магазинов пакеты. Кроме этого понадобится мясо, курица, картошка, морковка, лук. Ну что, приступим? Итак, берем овощи и режем на две половинки. Ну вот, разрезаем на две половинки, заворачиваем. А теперь каждую будем резать на более мелкие кусочки. Вот на такие ломтики А теперь будем резать на маленькие кусочки Потому что кусок, них кусок нет. Порезал. Теперь возьмемся за морковь. Берем морковь и жмем ее на такие колесики. А теперь я порежу колесики на маленький воздух. Я лук и морковку. Теперь я буду резать картошку. Берём картошку. И начинаю резать. И начинаю резать на кубики. Сначала ломтики, потом кубики буду делать. Вот полезные картошку на куриец. Ну, такие средние курики. Для приготовления этого супа нужно где-то 6 картофель. Она морковка, она упивается и она курица. Ну, конечно же, еще макароны. И спагрети. И лапша. Посадить, не забудьте, ребята, берем кастрюлю. Это 5 литров. Кладем мясо в курице. Сейчас все кусочки туда сложу. Всё. Теперь нам надо налить воды. Я сделала новую ошибку, ребята. Картошку надо лезть, когда мы уже будем ее за в костры. Иначе она посильнее, потому что у нее много как, как мало. Вот видите, какая она сейчас? Вот она уже совсем, совсем темная. Вот она уже совсем темная, Да потрапился ее в лес. Я воды, Yuri поз Ну вот, пожалуй, все. А теперь он поставить кастрюлю на огонь и сварить бульон. Ну, теперь поставим на огонь. Ну вот уже вода закипает в кастрюле. И надо немного увлечь в огонь. И продолжить варить бульон. Не забудьте, ребята, снять эту пену с бульона. Не забудьте. Готово, бульон готов. Сейчас из бульона надо мясо и заложить туда картофель. Я сейчас и сделаю. Картошку. Картошку, как видите, я уже заложил. Теперь проварю ее минут 7 до готовности. И останется только положить только зажарку из лука и морковки. Берем сковородку. Наливаем чуть-чуть растительного масла Морковь. И надо будет все немного обжать. Это будет зажарка для супа, Я вкуса. Что вкуса его? Сейчас в сторону поставим на огонь. Когда сварится бульон, надо туда положить. Зажарку, картошку. Ну и посадить, конечно. И проварить суп минут 10. Зажарку надо перемешать, чтобы все обжарилось равномерно. Даже очистила цвета. Теперь я все положу в сух. Я положил зажарку в сух. Теперь надо положить вот такие испаринки. Я их поломал на кусочки. Верну. и варим. я положил, посадил, где-то около столой ложки соли. И теперь минут пять поварю и можно быть здесь. Не забудьте помешать, ребята. Ну вот, суп сварился. Я его наю в тарелку. Мясо вы можете положить порционно на тарелку, как я. А можете полить кусками и положить в тарелку. Ну, конечно же, однись от костей. Итак, теперь я буду пробовать. Сначала я yes. попробую мясо. Сейчас я попробую. Теперь попробую суп. Первую ложку. И начинаю пробовать. Вкусно, ребята. Очень вкусно. Ну я продолжу есть свой супчик. А с вами я, Прощаюсь и И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Вы были на канале Мистер Димья. Всем пока. А я продолжу есть свой супчик.